Всем привет! Не знаю, как получится, но я записываю звук с диктофона, вот, потому что все-таки камера находится далеко. Попробовал, Попробую сейчас снять на киноэффект на, на iPhone 14 Pro, вот. Нашел место хорошее, здесь интересное освещение, белый свет, белый тон — это центр города. И вот моя тачка стоит На самом деле хотел давно уже снять обзор на эту тачку полный Потому что у меня есть краткий обзор на Дошин Трипет Эта тачка Дошин Трипет, американец, 3,5 литра Но, наверное, я все-таки сегодня сниму не про Дошин Трипет а, Наверное, я сниму сегодня просто какие-то мои мысли на 2003 год, 2023 год Всех с Новым Годом, кстати Это мой первый выпуск в этом году Ну, что я хотел Здесь. Какие у меня есть мысли на этот год? Ну, эти мысли, в общем-то, связаны со мной лично. То есть, что я планирую в этом году сделать, какие у меня планы, как я этот год начал, как я его закончил, тот год закончил. В общем, начал я очень нестандартный этот год. Я тут встречался с девушкой одной, и этот год я начал с того, что мы с ней расстались. Она у, меня, она у меня жила, и мы решили, что нам нужно пожить отдельно. Вот. Я, так сказать, помог ей найти квартирочку здесь, и она выслилась и сейчас живет там. Вот. Ну, а я, наконец-то, могу сосредоточиться на себе. В этом году, я думаю, нужно сделать акцент на каком-то росте в карьере, росте в профессиональных навыках. Я занимаюсь мобильной разработкой и хочу изучить кое-что новенькое. Вот, вы знаете, что я программирую на React Native. И, кстати, планирую сделать парочку прямых эфиров по поводу React Native разработки. А, да, то есть... И хочу в этом году изучить а, кое-что по свифту, то есть по нативной разработке на, на iOS-платформе, сделать приложение под Apple Watch, у меня вот есть часы, и хочется попробовать под них что-нибудь написать. Также в том году, в конце года, я получил долгожданную долю в компании, в которой я работаю. И поэтому возник дополнительный интерес, как бы делать все вот это вот новенькие какие-то штучки, прокачивать свои навыки, потому что если раньше сказать. То есть я особо не делал то, что... То, за что мне не платили. То есть сейчас я могу сделать то, за что мне не платят. И... То есть вот я хочу сделать что-то. Я знаю, что компания это особо не нужно, но, в принципе, оно не будет на пользу продукту. И имея опцион, я могу, как сказать, ну, за бесплатно, так сказать, сделать вот эти вещи. Сейчас я живу в таунхаусе. У меня где-то до весны, до марта середины таунхаус есть, а потом его не будет. И поэтому, если я вдруг не найду какой-то дом, потому что в квартире я больше жить не могу. Хотя, возможно, вот в этих 25-этажках я жить, может быть, и смогу, если снять какую-то квартирочку здесь. Посмотрим. Но хочется, конечно, найти какой-то дом. Настоящий дом. Но если не получится его найти, то, возможно, я перееду куда-нибудь в Турцию или, может быть, в Таиланд. Посмотрим. А, чуть немножко морозненько. Эх, надо было застегнуться. Да, хочу еще немножечко прокачать свой блог, поэтому, ребята, пишите, что мне, на какую тему мне снять выпуски, потому что я сейчас сидел в тачке и думал, на какую тему я буду снимать этот выпуск. Хрен его знает. Вот, хочу снять выпуск про мою тачку, прям серию, серию выпусков прям. Скоро пойду в сервис, скоро пойду в сервис. Недавно менял выхлоп, я купил на, на Яндекс Маркете, нашел по запчастям, то есть я веду, короче, журнал, я веду борт-журнал моего даджа на Drive 2. Всем рекомендую там вести борт-журнал, потому что это приносит свои плоды, то есть... Я, ну, у меня были вопросы, я выложил пост, и мне буквально в комментариях там высыпались ответы. И даже вот с номерами запчастей. Вот, я смог взять себе запчасти и буквально поменял весь выхлоп. Я не думал, что вообще его можно будет найти, этот выхлоп. Как бы, ну, кто спустя 20 лет будет делать выхлоп на эту, на эту древнюю тачку. В итоге нашел, поменял, и единственный момент, это то, что... Мне, мне заварили напрочь виброкомпенсатор, есть такая штука, оказывается, то есть у тачек, у которых есть катализаторы, у них еще есть виброкомпенсатор, который как бы не, ну, не жестко связывает выхлопную систему с, с двигателем, вот. он компенсирует вибрацию. Но мне его заварили, чтобы там просто, ну, меньше было шума, потому что там были дырки. Вот, и из-за этого, мне кажется, у меня сейчас полетела коробка. То есть коробка иногда выбрасывается на вторую передачу и остается в ней, пока ты ее не заглушишь. В общем, возникли, короче, проблемы. В итоге я купил хомут, там хомут 70 тысяч рублей стоил, или 5. Вот, заказал, опять-таки, на каком-то сайте. Опять-таки, я нашел номер этого хомута на Drive 2, поэтому всем рекомендую его вести. Вот, и, собственно, заказал, он мне пришел, и скоро я поеду чиниться туда же. Вот, но я же хотел не про тачку снять выпуск все-таки, а про, про свою собственную жизнь. Вот, да, Новый год прошел, собственно говоря, на самом деле Новый год я отметил в одиночку. В отличие от многих новых годов до этого, я решил просто сесть в тачку и... В общем, закупорился в тачку, поехал в поля, потому что вот с этой девушкой я, я же живу, поэтому, ну, то есть, я, короче, я сначала поехал к матери, у мамки настояния вообще никого не было, она сказала, ну, я, короче, понял, что нужно от нее сматываться, чтобы не портить ей Новый год, вот, приехал домой и увидел свою девушку вот эту, и подумал, блин, я, короче, не смогу сейчас с ней встретить Новый год, сел быстренько в тачку за, за 15 минут до Нового года и... Уехал в поля. Наблюдал за городом, за этим районом. И, и вообще как бы на горизонте был весь город. И тихонечко посмотрел как бы, на салюты и встретил Новый год там. Сейчас проверю камеру. Так, камера все еще снимает. Круто. Надеюсь, что фокус будет хорошо. Потому что я снимаю в киноэффекте, сейчас говорю. Должна быть, как камера фокусироваться на моем лице. Вот, ну, вернувшись домой, вернувшись домой, я, ну, как сказать, мне как-то стало немножко не по себе, что я так девушку бросаю, как бы, одну Новый год встречать. Поэтому я сказал, ну, что, садись в тачку, что, поедем туда же в поля, короче. Вот, наблюдать уже за, за салютами вместе. Вот, ну, и, в общем, так мы провели Новый год, получается, вместе все-таки. Вот, но через пару дней все-таки я выселил ее. И мы сняли ей квартиру, довольно-таки неплохую, достойную. Она обещала найти работу себе, в общем. Э -э, сложная тема. Сложная тема, эти отношения. В этом году, в 2022 у меня было несколько таких отношений. Э -э, и никак не могу найти свой какой-то идеал. Не знаю, может быть, я помру вообще холостяком. Есть такая вероятность, не нулевая. Вот, но все-таки надеюсь, что найду кого-то, в ком я буду полностью удовлетворенный, не знаю. Не буду придираться к каким-то вещам. Вот, На самом деле очень холодно. Ух, ребята. В общем, это был такой тестовый выпуск на мою камеру. Я поставил ее на штатив и врубил киноэффект. Здесь у меня прожектора стоят ночь, вроде как, но картинка хороша. Как я смотрел. Поэтому надеюсь, что учитывая, что я записываю все на, на диктофон. Вот этот звук, надеюсь, что он будет хорошо записан. И можно будет с этого что-нибудь сделать. Да. В общем, такие какие-то планы на этот год. Посмотрим, как он пройдет. Ну а пока что я вот в ноябре я уволился с работы, 1 ноября. И у меня очень много времени высвободилось. Я хотел сначала заняться своим приложением, чем заняться. Затем я начал делать приложение для моей сестры. У нее школа танцев. Вот. Но все это заступрилось, потому что нет дизайнов. И, в общем, как-то так я особо ничем не занимаюсь эти два месяца. Ноябрь-декабрь, вообще каком-то расслабоне. Вот, Сейчас январь наступает. Хочу вли вли влиться снова в работу. Поэтому вот предложил своей девушке выслиться от меня. Чтобы как-то, ну не знаю, я, я себя чувствую хорошо. Ну, в том плане, что как бы в рабочем режиме, только тогда, когда я живу один.